30 мая губернатор Югры Наталья Комарова ответит на вопросы югорчан в прямом эфире. Уже сейчас задавайте вопросы по телефону горячей линии 8 800 101 00 86 на сайте правительства округа и в официальной группе правительства Югры во Вконтакте. Спасибо большое за ваш вопрос. Действительно, тема такая очень интересная. Смотрите прямую линию на телеканале Югра на сайте adamkhmau.ru и в официальной группе во Вконтакте. 30 мая в 12 часов. Задайте свой вопрос губернатору Югры.